Здравствуйте! Всем привет! Это канал Дома моря Таиланд. Алексей. Татьяна. И мы не в прямом эфире. Но на канале с прямыми эфирами нас недавно попросили показать один из очень популярных отелей на Джамкин. Который называется Сибриз. И мы решили, что ж мы будем один Сибриста вам показывать. Мы покажем несколько отелей, которые объединены одним главным показателем. Чтобы они все были. Либо карантинные, либо по песочнице, либо по тест В общем, те отели, в которые вы сейчас планируете приезжать. И в сегодняшнем выпуске у нас будет два. А может больше. А может больше. Два самых, самых популярных, самых интересных. Да? Как раз они находятся вот в абсолютно разных частях города. Один на Джамкен, другой в Северной Паттайе. Да. Ну все, придумали, хорошо, погнали. Не-не-не, трек... не погнали. Кажется, кто-то еще не подписан. Ну что, подписались? Лайк поставили? Не забудьте про комментарии после просмотра. Ну а мы пошли смотреть Сибрис. К тому же, там нас уже ждут. Александр Татьяна нам разрешили сбегать в их номер в отеле Сибрис и посмотреть, и вам показать, как выглядит отель, где можно проходить песочницу и тест н Мы Жили на втором этаже. Мы приезжали втроем. Номера у них тайные. У со второго этажа. На первом этаже только двой, ну, для двоих угу. Получается, здесь два корпуса. Главный корпус вот на ресепшн, куда мы ходили, здесь ребята говорят, практически никто не живет. Людей сейчас очень мало, все живут вот в таких комнатах, в другом корпусе. Короче, Мы каждый год будет? приезжаем, ну в комнате живем, у просто получилось. Да, а, вот в детском. А. Где? Вот а, а-а-а. детский, потому что не обходили. Или потому что за углом? Не-не, там как раз и А, всегда дети. Туда дуэль дальше уже можно, это, в ресторан пройти, да? да. Магазинчик Где, Где завтрак? А, завтрак в ресторане в этом? Не -не -не. С видом на море. Потайцев можно вот они приезжать. Ну, человек 50 было, это точно. Вечером, Ну здесь вечером регулярно наши ребят. Да, да, да, вечером Все всегда. Сидят, в общем, проживание можно здесь забронировать с завтраком, а можно без завтрака. Еще дешевле будет. То есть отели так сам по себе недорогой. Еще и можно сэкономить на завтраке. Слушай, сколько раз были здесь? К друзьям, знакомым приезжали, всегда только в холле встречались? Либо Нет, один бассейн. раз в номер я заходила, вот в большой корпус. Mm -hmm. И там все стены были синим цветом выкрашены, и мне не понравилось. Как в дурке сидишь. Психоделика да такая? Да. Так, сейчас посмотрим. Гуляешь по отелю, заходишь в номер, кажется, что это мы в отпуске. О, русская ТВ сразу Тебе нравится? Угрузок, ну, ну, ну, вот, конечно. Чё? Чайник есть, вода есть, балкон есть. Да, вода, горячий, вот единственный минус, нет сейфа. Сейф только на ресепшене. Сейфа нет. Но если на один день, ну, я один думаю, нет. сейф... Ну, сейф на ресепшене тоже, в принципе, это даже не минус, а плюс, потому что в номере как бы он стоит не без присмотра, а на ресепшене вроде как есть с кого спросить, если что. Да, там дальше бассейн говорю русского, канала нет. Ну, у нас вообще никаких каналов нет. Вообще телека нет. Чего ж канал у нас телека нет? Кондёр встроенный, да? есть, чисто, всё круто. Можно, да? Да, конечно, конечно. Нас спросили, что сделать? Показать актуальную ситуацию, потому что отзывы двухлетней давности. То есть какой был номер два года назад, я не знаю, но вот сейчас он вроде бы нормально. На Вода. один денек прям вообще. Ой, это ой, это, ой. Ой, это у тебя. Алёнка. Няма-няма. Ты шоколадная девчонка. Вернулись в бассейну. Ну что, отзыв? Это, Не, ну, нам в принципе нравится все жить здесь более-менее нормально, особенно если два дня просто, <с да. Не, ну, мы хотя здесь и 10, мы же по песочнице как бы. Очень популярный отель. Я хочу сказать, что он самый, наверное, первый, да, из всех, которые люди смотрят, чтобы забронировать. Ну, потом уже выбирают. Не, местом... Цена доступная, доступная цена. Да. Если и заехать, место расположения. Место расположения. Очень, место очень да. крутое. Рядом ночной рынок, пляж через дорогу, тук-туки под окном. Ну, как бы чего да. еще Два надо. Два магазина, E7, FM, и 7, да. и все фэмили. Дальше... Спасибо вам большое. Да, Всего доброго, до свидания. Хорошего вам отдыха. краткий обзор Сибриза был бы не полный без показываемых инфраструктуры Во-первых, до моря рукой подать. Два шага и море ушко. У них свой ресторан, это мы уже показали. Рядом под боком Фэмили Март, даже бургерная. Ну-ка. 3,51. Тут нарисовано два, может в черной быть, а может белый Вот. А вечером здесь масса вкуснейших... Яст, вот с таких макашинс можно купить, все что хотите, курочка салат салатом-там. Непонятно что, ну в общем, на самом деле они тут э, ротация у них постоянно сменяются и голодными не останешься, давай морешку посмотрим. Шезлонги, в чем шезлонги? 40 бат. Ой, массажный спешил. 200 бат. 200 бат, официальный. Ну, и если как бы не хотите на, на, на, на шезлонг, то можно тут вот, тенечек. Песочек, конечно, не саметовский, достаточно крупный, но как бы... Какая разница, как бы Почему на песочек не идешь? Педикюр бережешь? Да. Там дальше, в сторону... Центральная патаи Буквально пару минут, там будет начнутый рынок А в эту сторону 7-11. Лапшичная. Ты что обычно на такой заказываешь? Я беру суп с лапшой из вонтон. Мяска вонтон -тон и лапша. Да. Это это. Welcome, Green Park Resort. Здравствуйте. Алексей. Я в курсе. Лолита, Таня, привет. Спасибо за приглашение. Нас на 4 недели поселили на первый этаж. Видите, теневая сторона. На первый этаж. Да. Как бы для одной ночи, если, то нормально. А если на дольше, следовало спрашивать, наверное, этаж повыше. Возможно, там было бы меньше комаров. Комаров куча. Если только курить все время, может быть, можно очень много томорок. Я За счет первого этажа идти выкуривать с теневой стороны. Ну, это важно. Зато О, ящериц да, очень да. много. Мы писали до да, животного мира. Ящерицы, <с вас развлекали. Не выращивают какие-то деревья дополнительные, потом, наверное, их высаживают куда-то. Такое здесь, как. Отлично. Тут и зоопарк, и гербари, да? Да, да. У меня есть все запечатлено, если надо, и. И этот самый.. 예, да документировано. Welcome. Ой, как acompañ... хорошо, прохладно. Посмотрите, что, два, три. Вот. Слушай, как давно я не был в отелях, я уже отвык, что обычно в отелях полумрак всегда в номере, да? Люстры нет посередине. По крайней мере, все из приборов работает. Микроволновка есть. Ну как, на стольчике таком стоит, микроволновка есть. Холодильник за тобой. Ну, стандартненько, да. Да, холодильничек. маленький холодильник. Да. Ну там на. Сюда. Ну, мы не будем разглядывать, да. что у вас там. там а дом, что у нас там, да? Сих есть. Сейфа. Ну, можно да. было сейф, наверное, не показывать, хотя. Не, ну что, ну, не не надо. что да, людям есть? интересно. Да, зрителям интересно будет. Да. Можно посмотреть самое главное место, место в любой квартире. В ванна, а не душевая. ооо Отлично. Ванна, а не душевая. Потому что... Смотри, какая дверь на балкон. Так. У -у -у. На балконе нет столика, потому что столик возьмут, возможно... а за И вот здесь вот обитает жирность вся, да? Короче, номер с выходом на бассейн. Перешагнул. А сушилка это была? Нет, это они купили. А, сами купили. Это купили. Специально купили, потому что негде сушить белье. Mm. Такой он. 120 или 150 бат она стоит на пыльнике Но ребята здесь живут четыре недели, вот в чем дело. У них конечно тут практически целый отпуск в отеле, но если на один день, то я думаю, что не успеете вообще ничем воспользоваться. А как сегодня хорошо прогуляться по отелю. Меня ощущение, что мы в отпуске. Да. Кофе, чай, чайник. Русский есть? Русский, белорусский, два русских канала и один белорусский, да. Ну, потом всяких разных, спортивных. Канал. Ну, русский традиционно с немецкой орбиты, да, с Германии. Да. Ну, наверное, ОРТ, ну, как первый. Ну, да, только оттуда. Первый канал и Россия 24. Раньше он-то был крутой, я по ценникам столько смотрели, он раньше хорошо стал. Да. Сейчас он так на месяц тысяча евро. Но без завтра. Может быть, видишь, на втором этаже, может, ветерок побольше, Потому а, что, а, что проблема да. умерли с комарами. Да. да? Вот я говорю, может быть, второй, третий этаж был бы как-то... По-продуваемой, вот... да? да? За счет ну, Да, да, да, может быть. То есть тут, даже если написано Garden View, то все равно на бассейн. Все равно что Мы да. видим, что все комнаты... Все, все комнаты выходят. То есть Можно, только... короче, не переплачивать, да? Да. Все выходят комнаты с видом на бассейн. Единственное, что здесь много листвы, но они вот часто очень моют чтобы не зарастал бассейн моет. Хотя тут и нет для того, чтобы зарастал. Норода мало, да? Вообще. Два-три человека лежаки вон, в стопках лежат там просто. Ну и конечно бассейн в этом отеле клевый, красивый. То есть не то, что прям большой, прям такой, а вот он раскидистый, раскидистый такой, с дорожками, с зонами. Очень классный детский неглубокий бассейн. Сколько, раза? три, на 5 плиточек глубина. Деревья выбрали, это, слишком э, лиственные. Нужно было выбрать какие-нибудь деревья, чтобы листы не опадали. Много валится. Да, постоянно сыпется мелкая листва. Утром убирает очень много народу, метет, но это бесполезно. Вот два часа дня, ну как опять в листве, но мне не мешает. По-моему, нормально, натурель. Весква валятся, ветки всякие, животные бегают, да. лягушки квакают, птички Вон, поют. Да. Островок такой раньше когда-то было, наверное, пока туристов нету и нету, кофейня не работает. А так раньше, пожалуйста. Ну понятно, ясно, клиентов мало, они пока не работает это а все понятно. дело. Раньше, наверное, можно будет там прыгнуть посидеть. Ну, будет, да, подплыть, подплыть, да. Выпить, поплыть дальше. Каждый круг отмечать. Да, да, да, да, По кругу, да, круговой бассейн ну, пойдем сейчас по кругу, перейдем, и обойдем всего его по кругу. Говорю, что нравятся белки, всякие разные животные, птицы какие-то желтые, непонятные. Все что угодно здесь. Кому нравится, да? Кому нравится. Отель а сад. Да. Ребята сказали, что когда они приехали, здесь бассейн был почему-то закрыт, но им в соседнее здание в отель Sunshine Garden направили купаться. И теперь они знают, как туда пройти, и мы можем дойти до бассейна Sunshine Garden. Ну, пойдем, пойдем. Пешком, пешком уходит, <упадет>, да? У нее гнездо где-то, она уводит гнезда ведь не одно большое гнезда тоже можно вот выбрать и да такие да и они тоже также и в Гардене тоже некоторые занят отель но в некоторых домиках живут люди ага. просто он наверно получается ну, вот как вариант индивидуальный да, домик бунгало, бунгало. Это должно красиво называться бунгала бунгало я представляю из соломы ну, бывает? Бунгало. А да. это оборудованные бунгало. Коттедж, что еще бывает? Вилла, вот. Вот вены. Тукки. Кого? Тукки. Тукки наш нафотали. А где в номере был? Нет, нет, нет, нет, он там на этом шел. Торча. На работе был, он там работал На работе. Да. Муравьев ел. Такой. Комаров. Такой вот паренек красивый. Возле номера вот такая вот жаба живет. Она там кричит? Жаба, которая, видимо, может мычит, Но, которая не знаю, да, очень, очень вечером, очень... слы, Ну как, если посидеть не комары, ну, я там могу с сигареткой угу. посидеть. А так посидеть очень много звуков всяких разных, всякого разного. Закупаем, да? Да. Слушай, ну отель вообще большой, я думаю, до только вида тут шумы <laughs> ну, гамбура. Да, да, да, ну вон, судя по лежакам ну, закрыты. Да, да, да, он с штабелями стоят. Территория а очень Сейчас классная. тишина. Много места. Тихо. А это уже а. вот Sunshine Garden. Черные и По тайски Тут написано. написано, да, специально, чтобы иностранцы не бегали. Ну, ну дверь открыта. Ну, открыта. Вот здесь они входят, эти все. Перепашки вот по этим белым стенам Написано staff only Но вам, а, то есть это как бы они временно, да, получается Открыли, в общем, да. обычно, обычно, наверное, все-таки Это Нет, разные для... отели, разные Вообще, это одна группа отелей Одна группа отелей, одна да. группа отелей поэтому У них один менеджмент, соответственно да. Вот они соединяются Для своего-то персонала ага. они Когда? соединяются Пока Нет, уже... а туристам вот так шастать можно, как мы сейчас пошли? Мы ходим месяц Месяц ходите, да? да. Ну, ну, окей где Ну, в общем, да, кто будет еще здесь останавливаться, да. имейте ввиду Вроде бы написано, что нельзя, но в общем можно. Как всегда такого, в Таиланде типа, Это уже мы. в Sunshine Garden. Да? Да, Саншайн Гарден. Это мы уже в Нашан Гарден. Саншайн Гарден уже, да? Сразу, В бассейн, да, пускай? Потому что у нас бассейн был закрыт. А, был бассейн закрыт. Был бассейн был закрыт да. И нас посылали сюда. Так они говорят, это наш общий, типа, ну как одна Все группа. Понятно. И ходите сюда. Здесь стоят полотенца, вон бассейн для бассейна. Ой, тут что-то совсем маленький такой, да? Ну, тут такой глубокий, я смотрю, можно нырять в него. Да. Яма. Вот ну, ты ну, видишь, да? Я вижу, ну, что такая яма. Класс. Я вижу. реально здесь нырять. мне с руками. Смотри, Класс, а, территория меньше, а людей больше. Прям по периметру сплошные иностранцы. Видишь, у них здесь вынесено, что я говорю про кондиционеры. Вот он у тебя на балконе. Угу. Он орёт там, а, шумит. Да, да, да, да. А у меня он на улице. Ну, то есть принцип такой же есть корпус есть отдельные домики и также вокруг бассейна все сосредоточено но только все поменьше а вот это домик. Да, да. А, думаю что если это одна отельная сеть то скорее всего там и в номерах плюс-минус то же самое здесь тоже можно по песочнице по тест го по карантину даже здесь можно поэтому смотрите цены на ваши даты выбирайте вот Люди есть. Там можно пройти, покажу, где анализы снимают. Ну, Тестирование, он? да? Тестирование, да. Да, да в Саншангард мы только до сюда доходили. Да-да, с той стороны. С той стороны. Ну? Ты помнишь это стол обмена подарками? Посылками, с посылками, посылками да. Дезинфицируют карантинные. здесь. Карантинные. И вот так вот, вот несколько шагов, и вы на наклое, на дельфинах, на кольце, на фонтане, в терминале практически. То здесь тесты берут. Сотрудник приходит тесты брать. Раз выходит, когда надо, мальчишка переодевается, этот самый одевает целлофановый кулек на себя, угу. шапочку, и тогда выходит. Мало таких уютных отелей да, осталось да. на севере. Вон Что теперь джекфрут растет, например. Да. Вот он, в гостинице. Здесь надо искать эти, этих ящериц-ползульчик больших. Вот, лампочка горит, и на белом они... А, туке которые, да? Yes. Они yes. здесь yes. собираются? Вот он yes. здесь вот ходит, все вот тут... Зоопарк, вот. в общем, да, Кон да, контактный да, зоопарк. Да, лягухи, все вот тут вот на это делать не Хорошо так, ну давай посмотрим, там у нас на выходе, да, из отеля, что Кэмфрест, есть? Да. Минимальная. Даже если вы без завтрака купили, то все да. равно прийти за деньги поесть. Все равно можно, да. Mm -hmm. Также можно в номер заказать, такая же примерно менюшка лежит Ой. в номере. Mm -hmm. Сразу через дорогу, вот рукой подать, салон парикмахерский, мини-маркет с напитками, прачечная, массаж и ресторанчик. Вы тут кушаете? Мы были здесь два раза. Хорошо, да? Да. Вкусно? Ну что, покушаем тут? Ну давай. Ой, омлет есть. Что? Каяцай, да? Да. А, хорошо. Что это такое? Вот такой омлет с, со свининой. Парш а. там с томатами. Традиционно все потом яму мерят, да? 199, написано смолу. А вот Но 230 уже горшок мы огня. Мы брали за 230, ну такая вот была, ну как, ну, да, да, вот это называется супница. Да, да, да. Я, наверное, вот возьму гринкари. Обычно я всегда все это пробую везде грин карри. Он стоит 130. Вот. Масаман то, что ты любишь, было 130, но, кажется, на 150 переменили уже. Ну и выпить почем? Попить, выпить. Так, чтобы понимать. Ну, вода... Ну И, вот, да, всякие пивы бесценные. Будет это, будет сюрпризом. Тут вот, оказывается, хозяйка самая главная, бабушка, очень-очень уже старенькая. И вот у меня подозрение, там шарики в виде цифры 100. Мне кажется, это как раз вот у бабушки был день рождения, наверное. Серьезно? Да. Ну, вот ребята говорят, да, что они ее видели, она на колясочке ее выкатывает, погреться на солнышке. Очень-очень старушечка уже такая. То есть она видела все. Семейная, и да. без туристов и с моряками американскими. Да, я думаю, едем. она тут вообще еще первых, первых чиновников, которые открывали тут Паттайю, кормила. Почему да. тебе уже прическа? Ты что ей сказала? Что я, ты сказала самая я, я сказала что-то. Не острый. Круто. Очень. Очень можно. Есть? Очень можно. Две. Перец был не страшный. То, что доктор прописал. Ты ешь, ешь. Буду жить до 105 лет минимум. это со стеклянной лапшой, да, получается? Это, это свиной суп, да. Он не острый он просто, Нет, да? нет ни одного перца, не Просто Проходецы. Нейтральное абсолютно блюдо, да? да. да. Колпат с креветками. Верно. Но я не часто для многих тайских ресторанчиков. Игру называется Каяцай. А я уже где-то рассказывал про него же, да? Ну, в общем, это омлет, фаршированный свининой, овощами и, и чем? И томатом и кетчупом, я бы сказал. Это просто так блюдо. Значит, это не заказывали, это просто так далее ничего себе! Ну, в общем, достаточно стандартно вкусно. Только не это, не остров да? Но он не должен быть острым. Для этого у меня есть Таня, которая да. показывает. Тебя острота. Да. Да. там как раз на дне. Да, да, да, да. -да, -да. Весь, перец Весь перец на статус. дне, отлично как Пример. раз. Обжечься для аппетита. Какой take с собой? Показали вам, как выглядит отель сейчас, Ребятам, нравится? Отель нормальный, не, не вопрос, да. Все, Все хорошо, хорошо, да. Пошарпаны немножечко, но ну, как ставить. Если вдруг у вас будет вариант пригласить нас на обзор вашего отеля, приглашайте. Да, вам. До следующего года. Да? Приезжайте. Да. Постараемся попасть в другие отели. Если хотите помочь в создании контента, приглашайте в гости. Пока.